новые дорогие а вы послушайте получше если не глухие есть моя одна мечта чтобы жить в достатке и не думать никогда о такой нехватке нищих множества у нас и вам и хватает почему же трудный час им не помогают. Есть такие господа, сделав некрасиво, Предали как никогда матушку Россию, А лишь услышав по войне, за Богор сбежали. У них попросту в, в душе плевать на все печали, Ринулись свое спасать Эти рехадеи Вот где, суки, их мать каниды в самом деле Деньги за богором скопив Родину оставив Вот на часе уплыв Свой капитал поправив Много есть еще таких Алочных и жадных Шоу-бизнес Абсолютно гад, тихо, вот еще один пример В стилях же этажа, запасой пенсионер Спички, соли, каши, арину, все запасать Крупы, масло сахар Одни уроды их умают, мать Подогнали трактор Целый трактор загрузив, аж четыре тонны Думают век свой прожить, запас причем огромный. Эх, ма, да для вас пою сегодня я. Эх, ма, да вам поют, друзья. Эх, ма, да вам поют, друзья. Эх, ма, да вам поют, друзья. Кто консервы запасал? Даже кто-то мыло. Народ с прилавков все сметал, Что все запасом было. У меня жена моя Купить хотела гречки. Нету гречки, ни шиша. Даже нет тысячки, Вот такой ажиотаж Делают старухи Все тащи в подвал, в гараж Запасай продукты А вот стоят как Когда красуются Ставят их до высоты И на всех любуются Их так много, будто лес Вырос очень скоро вот сни ставят до небес, громоздя просторы, откуда много, столько их, столько кубов добыли, а в глазах уже реби, топ набрутили, ох, летят в работе дни. Все блин, надоело, как ты хочешь, так живи, во все душа хотела. Чтобы пенсия была Чтобы не работать Чтоб зарплата бы росла И потом не охать вам, друзья Сейчас уж не спел Что не так, простите Зачинил я как сумел Меня уж извините Эх, ма тру -ля -ля, частушки вам пою, друзья. Эх ма, -ля -ля, частушки вам пою, друзья. Эх, ма, -ля -ля, частушки спел я вам, друзья. Эх, ма, -ля -ля, частушки спел для вас, друзья.